Всем привет! Многие сталкиваются, что устанавливают драйвера, и как бы они есть, но их нету. Кто, например, пробует установить как, там, ну, сервис, там, телефон, ну, кое-какие приставки, здесь не получается ничего, например, да. Есть, но его нету, как бы здесь вот прозрачная кто-то может и пробовал устроение паладок пытается что-то сделать на это конечно все ерунда в принципе можно сделать но или пишет usb устройство например она более старее но узбит 3 например она не работает или здесь восклицательный знак стоит или еще что какие-то вопросы бывают их ну как бы можно перенос на устройство, например, телефон или еще что-нибудь. Ну, то же самое будет. Здесь можно вот, например, поставить обновить драйвер на компьютере. Э, на компьютере в основном ставится после установки драйверов э, орбит драйвера я вам давал. Боснера называется. Вот. вели как-то, ну, может, не хватает. После этого надо только так делать когда у вас обновится. здесь вот например стоит как бы десятка стоит постоянно такие вот э, вещи если например убрать галочку у вас по появится вот здесь вот вот седра вера которого у вас есть можете вот пробовать кстати вот за это вот что я делаю например тоже кое-какие деньги берут 100 200 рублей например вот так вот поставили драйвер я там показывал например э, ставить как на флешку ну в принципе то же самое практически здесь надо вот постоянно выбирать или рамка выпадет другая совсем вот и так вот например можно мтр если у кого телефоны например э, не рексоны сейчас скажу Асеры, потом эти идут, потом МТРы идут, ну, всякие вот такие телефоны. Стандартно это. В основном стоит USB устройство, если через USB ставите. На это просто чистый телефон. Ну, в принципе, все. Пробуйте, делайте. Получится. Спасибо, до свидания.